Уважаемый президент, помогите, пожалуйста, чтобы у нас не вырубали по все ветки с деревьев и не оставляли вот такие палки то торчать. Помогите, пожалуйста, спасти деревья. Это уже не на одной улице так. Вырубают почти все деревья, все ветки. И тыщут меня какими-то бумажками, механики выталкивают, себе их не записывал. Говорят, мы ну все вырубаем, тут ничего не будет. Это, говорят... Так положено, у нас тут бумажки есть. Налогите, ну, пожалуйста, спасти деревья. Уважаемый Владимир Зеленский. vamos ahí ahí Thank <laughs> you.